Итак, мы начинаем новый проект под названием, как назовем, у моря? у моря. Под названием у моря. Вот этот домик, который нужно привести в порядок. Вот это его состояние, которое плачебное состояние, но с него мы сделаем куклу, обложим камнем. То есть, то есть. О, все закрыто. Почему он закрыл? Ладно, не имеет значения. Дверь закрыта, хотел показать. Здесь, короче, все обложим камушком. Вот здесь сделаем балкончик прямо выход на море. Ну, одним словом, сделаем красоту. Здесь подпорную стенку сделаем маленькую, чтобы водой не заливало. Пляж обустроим. Вот здесь все уберем, почистим. Наверху тоже. Здесь сделаем туалет, ванну. Вот, уберем эту простенку, все. Ну, если единственное, что здесь такой крутой поворот, возможно, здесь, возможно, здесь сделаем просто лесенку, а так будет подпорная стена держать, держать, так сказать, площадку, Паркинг. паркинг, для того, чтобы можно было заехать сюда, на мотоцикле или даже на машине. Вот. Ну вот здесь будет площадка у нас. Все, я приблизительно рассказал, как это должно быть, и что мы можем сделать, и что можно сделать с этого. И вы сами увидите, какую красоту мы приобретем ну, при окончании работы. Так что все. Присутствуйте вместе с нами, стройте вместе с нами, и вы увидите всю красоту у моря.